Итак, доброе время суток, друзья. У микрофона Андрей Бутин. Ребята, у нас с вами будет очень интересная сегодня встреча, где вы узнаете самый короткий путь красивой и здоровой кожи. Почему вдруг такая амбициозная тема? Да потому что те, кто уже знаком с нашей линейкой продуктов, знают, какие возможности есть у линии алоэ вера. Возможности сохранения своего здоровья, здоровья красоты, причем не только внешне, но и внутренне. Поскольку компания LR представляет не только косметические средства, в составе которых основная доля, эта доля приходится на гели алоэ вера, в той или иной концентрации, то есть в процентном соотношении. Если кто-то еще не пробовал наши прекрасные продукты, в конце нашей встречи вы узнаете. Как абсолютно бесплатно, в домашних условиях, попробовать наши прекраснейшие продукты на основе вера, О которых мы с вами будем здесь сегодня говорить. Так что дождитесь, тема очень интересная. Немного коротко об компании, хотел бы вам рассказать. лр это одна из успешных компаний прямых продаж в Европе. Что такое LR? Это 30 лет на рынке, более 300 тысяч потребителей в 32 двух стран мира. И очень важно, эта компания имеет собственное производство своей продукции в Германии. У компании уже огромный опыт, и это самая широкая линейка косметической продукции уходовой косметической продукции недаром она позиционируется как линия по уходу с головы до пяток где вы всегда сможете найти в этой линейке продуктов для себя и решить свои любые свои специфические проблемы средства для ежедневного ухода как для женщин так для мужчин для детей и так далее возраст не не имеет значения. Без ограничения. С различными проблемами и без проблем. Линейка очень широкая. В этом отношении и конечно же компания LR с многолетним опытом более 30 лет является в некоторых странах Европы лидером в области среди косметических компаний. И конечно это лидерство отчасти благодаря наличии в портфеле компании LR такой уникальной линейкой как Алоя Вера. Все средства с использованием алоэ вера – это официальные продукты. Есть такой научный международный комитет по алоэ вера, который занимается только, только производителем, кто занимается именно таким продуктом, как алоэ вера. Этот орган жестко стандартизирует от процесса переработки до готовой продукции таким продуктом как алоэ вера это контроль качества и конечно же алоэ вера это источник кладец просто энергетических активных ингредиентов компонентов которые великолепно на 100 процентов усваиваться нашим организмом и конечно это процесс который знаете друзья процесс производства и не каждый производитель относится к этому процессу добросовестно и поэтому и контролируется этим органам, международным институтом по ООМ, от выращивания до продажи готового продукта на полку. Также наши продукты имеют, как и наши украинские сертификаты качества, также у нас есть авторские исследования, которые подтверждены уникальным нашего продукта, их высокую эффективность. Но почему вдруг название? Во-первых, она созвучена. Алоэ ве, алоэ вера. Ве, это в переводе с латинского это путь. И несколько полюбилась эта линейка многим. тоже пользуются. пользуется для всего тела, для всех возрастов. От макушки до пяток. В чем же заключается успех этой линейки продуктов на протяжении долгих лет? Почему ее так любят? Почему к ней возвращается? Почему она уже с первого применения дает ощутимый результат. Ну, конечно, это высокое содержание геля алоэ вера. Знаете, мы с вами, как потребители, можем взять баночку, почитать состав. Нас всегда интересует состав продукта. Если мы возьмем состав любого косметического средства, это, как правило, косметические средства, в самом начале это будет вода. Это база, на которую, как пирамидку, насаживаются различные ингредиенты: балластные, активные, неактивные, консерванты, эмульгаторы и так далее. Так вот, наших продуктов алоэ верх стоит на первом месте. И это говорит о том, что база каждого средства косметического. А мы сегодня будем говорить именно о косметических средствах. О косметических средствах на, на каждый день. И самое большое количество – это количество геля алоэ вера. В чем же особенность этого геля? Это плоть из лица алоэ. Во-первых, который быстрее проникает вглубь клеток. В-третьих, четыре раза быстрее воды. В этом не только, он не только проникает, приводя с собой активные ингредиенты, также выводит токсины, шлаки из клеток. Ведь когда клетки живы, они дышат. Они питаются. И поэтому алоэ вера помогает наш, нам изнутри очить нашу кожу. Еще от токсинов и шлаков. Чтобы наши клеточки могли взаимодействовать между собой. Очень хорошо гель алоэ вера взаимодействует с различными биоэкстратами. И комбинация, которая предлагает некоторых средств косметических, это запатентовая формула. Компания LR, которая отвечает всем потребностям нашей кожи, специалистическим проблемами, которые нужно минизировать, такие как сухость, покраснение, краснота. Во-первых, наши средства не перегружают иммунную систему, помогают ей и содержат парабенов и минеральных масел, которые просто забивают кожу и не позволяют ей дышать. Ну и, конечно, это... Подтвержденное качество каждого продукта. Что каждое средство с вами имеет? Именно ту концентрацию алоэ вера, которая помогает действительно работать и решать ту или иную проблему. Уникальность алоэ вера в том, что нет ограничений. Продукт для всех, для всех возрастов. В каждой линейке продукта алоэ вера, для женщин, и для мужчин, и для детей, для всего тела. Высшее ожидание от продукта. Просто мы не только получаем средства, способные через клеточки нашей кожи проводить за собой активные градиенты и витамины. Витамины А, витамины В1 получают наши клетки. И В2, и В6, и В3. Витамины группы В9 и так далее. То есть широчайший просто спектр продуктов. Их практически около 100. Все взаимовозможных биологически активных существа, которые определяют уникальность и целебные свойства растения, которые включают в продукцию, как для волос и тела. Знаете, это еще солнечная линия, продукты для детей. Существует множество продуктов с алоэ вера. Только продукты ЛР, алоэ вера, Единственное, в своем роде, так как продукт индивидуально разрабатывается для тех или иных, или иных особых случаев. Как я уже говорил раньше, данный продукт может решить любые проблемы с нашей кожей. Есть специальный уход, который позволяет быстро реабилитировать нашу кожу. Если она вдруг подверглась каким-то агрессивным воздействием, есть специальные средства, которые сохраняют красоту нашей улыбки. Безусловно, мы говорим о здоровой зубной эмали. Да, об уходе за чувствительной и очень хрупкой кожей губ. И безусловно, постольку, поскольку наше лицо это визитная карточка. И для мужчин, и для женщин в первую очередь. Ведь здоровая, красивая кожа имеет особое значение. И уход за кожей необходимо практиковать в любом возрасте. И чем раньше мы начинаем ухаживать за кожей, тем дольше кожа будет радовать и сохранять эти молодые параметры, которые мы стремимся уже в более зрелом возрасте, предотвращая или корректируя нежелательные дефекты. Какие-то драматические изменения. Ежедневный уход должен быть такой же привычкой, такой же естественной процедуры, как и уход за зубами. Да, которую мы совершаем ежедневно. И у вас есть возможность придать сияющий вид кожи с помощью специальных средств из этого направления. Ну и конечно для всех, кто любит себя круглый год, ну или предлагает какие-то специфические, прибегает к каким-то специфическим коррекциям моделирования своего тела, пожалуйста, у нас есть линейка бьютик, уход за телом. И дальше мы, я вас с ним познакомлю. И конечно, в первую очередь полюбившийся это трио, которое позволяет решать любые специфические проблемы. Как в виде раздражения, снижение защитных качеств кожи, которые уже провоцируют уже воспалительные процессы, Повреждая, поврежденная кожа становится слабой. У нее есть великолепный и у нас есть великолепный спрей. Это спрей скорая помощь, это средство сос. Потому что облегченная моментально, так как охладить вашу кожу после загара. Великолепный продукт, который можно наносить даже на волосы, на кожу головы. В нем состоит 12 активных стратов трав растительных 83 процентов растворенных в геле алоэ вером 83 процента состава поддерживает водный баланс и возможность комплексного воздействия когда все растения работают в унисон восстанавливают улучшают кровоток устраняет отчетность убирает дискомфортное ощущение для особой хрупкой и нуждающей в помощи быстрой кожи возможно наносить на кожу тела кожу лица на слизистую оболочку и так далее великолепный продукт рекомендую поэтому что такое концентрация дистиллятор вытяжки из активный страх вы можете встретить только в этой комбинации Распыляется. Можно, кстати, и на ватные диски их положить в пакетик, чтобы не испарялся. Побрызгать на ватные диски и замотать. И охладить их в морозильной камере. Так, недолго. И потом можно накладывать на те участки, которые где есть отек. И который нуждается в такой правооттечном действии. Знаете, рекомендую этот продукт. Такой продукт должен быть у всех дома. Увлажняющий гель, гель концентрат. Ну Для всех обладателей, в первую очередь, которые обезвоженная или жирная кожа. Этот продукт может стать для вас основным средством. И для мужчин, и для женщин. И наносить он может на любые участки лица и тела. Интенсивно увлажняет и сразу поглощается кожей. Дает великолепную свежесть. И особенно в тенденции жирной кожи. У кого? Концентрат дает прямой эффект подтяжки. Как будто, знаете, образование такой пленочки. Поддерживающей нашу кожу в лифтинге. Хотите наносить его как ежедневную сыворотку перед вашим любым Любым кремом из другой линии. Пожалуйста, сочетайте. Вы можете его использовать также самостоятельно. Можно использовать на очень сухие участки. Скоро, знаете, лето. После принятия солнечных ванн, где кожа раздражена, начинает шелушиться, сильно сухая, вы видите, что кожа требует влаги, что она, как это стала неупругая стала. Возьмите увлажняющий гель-концентрат, наносите его на влажную, на влажную кожу ежедневно.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 Очень приятный продукт. Рекомендую. Вот еще одно средство, которое, которое, пожалуй, является очень сильным защитным средством. Дело в том, что он обволакивает нашу кожу, создает эффект второй кожи. Потому что он салантином. Потому что сквалантин – это компонент, который очень похож на наш подкожный жир. Но он же смягчает кожу и защищает. Прополис ⁇ это природный антибиотик, который происходит заживление. Если предыдущие продукты, которые гель-концентрат интенсивно увлажняет внутри, то крем с прополисом сверху, кому не хватает на поверхности кожи эластичности и мягкости, можно так сказать, запечатывает. Помочь запечатать этот гель, чтобы кожа его сохранила. И на поверхность еще придать кожи. Прекрасный, молодой вид, смягчающий. Она становится менее сухой, раздражительной. Причем наносить можно на любые сухие участки, как лица и тела. Если они, конечно, нуждаются в таком комплексном уходе. Любое время года, особенно нужно это ценить, такое в холодное время года. И можно использовать также, как тоже для массажа. Но теперь речь пойдет о расслабляющих. И первый у нас продукт ⁇ это расслабляющий термолосьон, который способствует быстрому увеличению кровотока. Притом смягчает моментально кожу, расслабляет натруженные наши мышцы. Массаж делает массажем с термолосьоном, он начинает разогревать кожу. Кожа становится не только как бы... Перерабатывают глубокую мышцу и каркас. Защитно э, термические воздействия, температурного изменения, мыши начинают расслабляться. За целый день наши мыши напрягаются, а этот крем нам помогает. Если вы будете просто без массажа, он будет слегка охлаживать. Даже знаете, анестезировать, слегка унимать, снимать болевые ощущения. А если вам нужно разогреть, когда ноет уставшие мышцы, Когда, знаете, реагирует на погоду после физических нагрузок, если вы вдруг занимаетесь спортом. Благодаря уникальному составу этого термолосена база этого продукта это гель алоэ вера, это 45%. И к этому добавлены еще эфирные масла. Они оживляют кожу, оливковое, кунжутно, жажаба, смягчает. Эквалип улучшает микроциркуляцию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 Если есть воспалительные процессы, облегчает состояние вокруг сустава и мышечного каркаса. При этом интенсивно увлажняет, потому что основа этого продукта 60% геля, чистого геля алоэ вера. Ну и конечно это терминдентное действие и, и растение, вытяжек, из листьев толкнянки, коры и ивы и интенсивное увлажнение за счет лауриновой кислоты, смягчение и аллантином. Все это уникальная возможность использовать этот продукт в качестве такого лечебного. Этот продукт такой, знаете, такой доктор для суставов, плечевых, локтевых, голеностопных. Пожалуйста, для всех, кому очень важно, сохранить здоровье своего опорно длительного аппарата. Следующий продукт, который позволяет Довольно быстро, интенсивно восстановить поврежденные участки кожи. Особенно хотелось бы отметить людей с очень чувствительной кожей, светлого тона, с близко распространенным сосудом, в которых кожа реагирует на резкие перепады температуры, на холод, на жару и так далее. И это возможно восстановить, уменьшить покраснение Восстановить защитную функцию вашей кожи. Устранить шелушение. Дело в том, что состав богатый инсенсивным крем, он называется дерматезом. Хотя написано, что он для тела, но подойдет для всего кожного покрытия. Можно также его на лицо, на тело. А вот оттенок, знаете, необычный, такой розоватый, который есть у этого крема. И он как раз и обусловлен наличие витаминов группы Б. Для тех, кому важно отметить для себя, потому что иногда думаю, что там какие-то красители. Это абсолютно натуральный продукт без всяких искусственных красителей. И именно витамины В12 придают такой розовый оттенок, но при этом укрепляет, идет весь кожный покров. И способствует, в свою очередь, сохранению сосудов кожи. Рекомендуем. Когда кожа нуждается после повреждения, после каких-то процедур, или просто шелушиться, или после агрессивного ухода, пожалуйста, вы можете этим кремом восстановить свою кожу. Причем используйте ее как обычный крем, дневной и, или ночной. Или только дневной. Для того, чтобы обеспечить такой комплексный уход за кожей своего лица, за очень хрупкой, уязвимой кожей, которая нуждается в особым уходом. Ну и конечно, пришло время поговорить о комплексном уходе за кожей. Иногда спрашивают, с чего именно начать знакомство? С какими продуктами из линейки ЛР? Попробуйте алоэ вера. Это дневной крем. который является великолепной базой под макияж. Он интенсивно увлажняет кожу, придавая ей эффект, знаете, разглаженного, вот такого воздушного шарика, как будто кто-то изнутри, ну конечно же масло, это масса косточек винограда, который богатый большим количеством витамином Е, который защищает от любых проявлений неблагоприятных внешних факторов. Будь то городская среда, будто на воздухе, даже на природе все равно нас окружает ультрафиолет, а он повреждает нашу кожу. А мягкость, шелковицы придают масло оливы. Великолепный продукт, который можно использовать комплексно вместе со следующим продуктом ночным кремом. Ночной крем позволяет разогнать регенерацию кожи, дать все вашей коже, все необходимое, чтобы она на утро просыпалась, отдохнувшись, сияющей, свежей, Оздоровление в течение всей ночи, благодаря этому великолепному ночному продукту. И хотя бы хотел бы сказать, какие бы кремы хорошие не были, они не учитывают особенности кожи вокруг глаз. И поэтому, все проблемы, которые возникают именно в области век, а это три главных недоразумения, которые мы хотели бы минимизировать, потому что они быстрее всего выдают наш возраст. Это, конечно, темно темные круги, мешки под глазами и морщинки. Все три проблемы благодаря Галаксиму, вытяжек из плодов оливы.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 Ну, в 18-20 уже можно начинать применять алоэ вера в малых количествах, потому что активные ингредиенты, такие какие мы могли простимулировать кожу молодую, здесь пока, конечно, нет. Напротив, возможно сохранить естественные процессы нам так активном уровне, на котором они происходят без всяких помощников. И это происходит благодаря алоэ вера. Для всех, кто летом хотел бы очень легкий продукт, который придавал бы свежесть, который не оставлял бы жирных липких следов, возьмите на вооружение этот освежающий гель-крем. Потому что он подходит всем. Для всех, кто подбирает для себя гелевую структуру. Его можно использовать для всей семьи, готовясь или рассматривая уехать в отпуск и не хотите с собой брать огромное большое количество продуктов, возьмите один этот. Гель-крем. Начиная от подростков и заканчивая супругой или мужем. Один флакончик для всей семьи будет идеально восстанавливать вашу кожу после солнца. Куприцы защищать вашу кожу, при этом кожа не будет блестеть. В жарко такой атмосфере и безусловно, вам понравится ощущение, которое подарит именно этот увлажняющий, освежающий гель-крем. То есть, но для любого типа кожи, но особенно подойдет, как я уже говорил, комбинировать, для комбинированной жирной, летом можно всем очень хорошо использовать после бритья. Гель так, также будет очень комфортно, будет великолепно кожа смягчаться. И вот мы-то обговорили с вами о сострях ухода. И своеобразно было бы сказать, том, что все средства для кожи наносятся на подготовленную кожу. А подготовленная кожа это чистая кожа, увлажненная, протонизирована, И в этом случае начиная с вами очищать очищающее молочко. Деликатное молочко можно пачками Распределить можно с помощью ватного диска. Очень хорошо смещает и успокаивает, питает уже на этом ощущение сухую чувствительную кожу. Максимально деликатный. И не забывайте о том, что несмотря на то, что он тщательно рас, растворяет все возможные загрязнения и при этом очень деликатно, все-таки требует дополнительное тонизирование кожи. И это уже следующий продукт. Тоник для лица с 50% содержания чистейшего геля алоэ вера. Великолепно поддерживает уровень жидкости влаги в нашей коже. Кожа разглажена, внутренно упругая, а экстракт шиповника ощущение в срез в тонике дают коже дополнительный комфорт. Кожу оживляет великолепно. Рекомендует этот продукт для любого типа кожи. Можно использовать их вне зависимости от возраста. Как я уже говорил, никакого спирта наши тоники не содержат. Если в дороге нужно тщательно, при этом бережно очистить кожу, лица, шеи, даже в области декольте, у, вас, у нас есть специальные очищающие салфетки. Их можно использовать даже для снятия макияжа вокруг глаз. Только, только не водостойкие, конечно же. Эти салфетки готовы для применения уже, они уже пропитаны таким лосьоном из 30% содержания геля вера, Шиповник, миндальное масло, которых смягчают, можно использовать ежедневно. Не, не имеет возрастных ограничений для любого типа кожи. Дает такое знаете, ощущение свежести, чистоты, бархатности кожи, совсем не жирная структура салфеток, мягкая формула лосьон, которые они пропитаны, не содержит спирта. И это очень главное. Если хотите заботу для всей своей семьи и лично для своей кожи, пожалуйста, вы можете временно заменить, если нет друг под рукой средств не хотите с собой брать в дорогу огромное большое количество средств возьмите одни освежающие салфетки они подойдут для всех членов семьи конечно любой тип кожи нуждается в глубоком очищении у нас для вас есть великолепное средство в виде бьюти гаджета у нас есть сайтгард 1 но для тех кто только знакомиться с нашими продуктами и хотел бы именно косметические средства для глубокого, для глубокого очищения, я хотел бы вас познакомить со освежающим скрабом для лица. В зависимости от типа кожи. Если кожа сухая или жирная, можно использовать один-три раза в неделю. Если сухая, можно один раз в неделю. Если чувствительная, тоже можно использовать один раз в неделю комбинированная, жирная, до трех раз в неделю. Единственное, что если кожа воспалена, больна, раздраженная, все-таки не рекомендуется массировать, потому что гранулы бамбук, которые внутри этого скраба, они обеспечивают такое знаете, шлифование кожи. То есть такой пилинг механически будет раздражать чистительную кожу. И, будут не у, и будет вам не очень комфортно. Но так или иначе, помассировать участки, зоны лба этим скрабом можно. А затем просто смыть теплой водой. Можно использовать подросткам, особенно склонных к высыпаниям. Чтобы не было черных точечек, комедонов. Чтобы поры дышали, открывались. Великолепные изнутри. Можно даже с утра использовать этот скраб. Для всех, кто любит чистоту, да скрип. Пожалуйста, мужчинам и женщинам, пожалуйста, под глаза этот продукт не наносите. Ну и, конечно же, наша великолепная экспресс-масочка для лица. С эффектом, знаете, такой золушки. Потому что всего за три минутки. Кожа получает максимальное увлажнение. Быстро восстанавливает вспышку красоты. Для всех, у кого, у кого день богат событиями. Нужно хорошо выглядеть, срочно выглядеть. Можно провести такой прямой ритуал, такой красивой кожи. Реабилитация за 3 минуты. Используя скраб, смыть его, протонизирует кожу, потом нанести спресс маску и остатки просто убрать ватным диском или салфеткой. Великолепный продукт, который делают поры чистыми, более суженными. Рыжие становится красивым. Кожа имеет подтянутый, красивый вид. Отметьте, после маски, когда вы будете наносить, например, тональные средства или пудру, а ваш тип кожи склонен к выделению излишнего подкожного жира, у вас макияж не будет мигрировать по лицу. Возьмите себе такую палочку-выручалочку на вооружение. Использовать маску можно до трех раз в неделю. Если есть в этом, конечно, необходимость. Прямо через день. Будьте интенсивно увлажнять и ухаживать, можно использовать и вечером. Или использовать этот продукт просто как ночной крем. Ну и конечно же, для всех, кто хочет быть красивый круглый год. У нас есть великолепный мягкий крем-уход, такой крем-суфле, который поможет использовать как для лица, так и для тела, для шеи, и особенно сухие участки, локтей, колень. Потому что этот продукт моментально успокаивает за счет экстракта магнолии. Вместе с алоэ, увлажняя и охлаждая кожу. Масло ши и жажом окутывают, обволакивают кожу, создавая эффект такой бархатно-сасчетный, еле ощутимой пленочки, которая обеспечивает надежную защиту от потери влаги изнутри. Потому, и поэтому 24 часа и утром, и вечером, для всех, кто занимается спортом, кто хочет восстановить свою кожу после солнечных или постсолнечных лучей, рекомендую именно этот мягкий крем-уход. Великолепный аромат. Отличная суфленая сектура. Этот продукт Подарит действительно мягкость вашей коже. А если стоит, стоит вопрос, скорее больше наполнить влагой с менее выраженным смягчающим питательным эффектом, можно отдать предпочтение увлажняющему лосьону. Или, например, на летний период времени рассматривать увлажняющий лосьон для тела. На холодное время использовать софт-крем, это мягкий крем с предыдущей, которую мы с вами уже рассматривали. У вас есть два варианта. Выбор такой только за вами. Кто хочет более мягкую структуру, кому важно быстро одеться после спортзала, бассейна и так далее. Но при этом кожа требует после принятия душа комфорта. Пожалуйста, можно использовать этот продукт в летний период. Рекомендуется всем, потому что кожа нуждается во влаге защите от ее потери. Пора уже готовиться к пляжному сезону. И данное средство контурный гель для тела, который позволяет вам блеснуть всей вашей красе. Подтянутым, красивым животиком. потянуть и сделать более четкие свои контуры своего тела. Уменьшить объем подкожного жира, жировых клеток. Укрепить и потянуть кожу. Вот этот продукт. Шеппинг боди Гель, гель, который за счет зеленого чая обеспечивает подтяжку и защиту. Специально запатентованная комплексная натуральная диета. Натуральный жиросжигатель. Это кофеин, который расщепляет кожный жир.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 моделирующий, корректирующий крем для тела. Он позволяет наносить на проблемные зоны не только зоны бедер, ягости, живот, но и на колени в том числе. Будет такой эффект подтяжки. И благодаря этому продукту будут подтягиваться те зоны, которые подтверждены проявлением целлюлита. Сокращаться будут отложения подкожного жира. Улучшаться кровообращение в этой зоне. Если клеткам будет приходить все необходимые, а здесь еще 30% чистого геля алоэ вера, он будет давать энергию нашим клеткам. Клетки будут вырабатывать коллагенную эластичность и кожа будет более подтянута, более упругой, более молодой. Ну и конечно же уделяем особое внимание особым участкам, это кожа ступней, которая более грубая, позволяет появляются трещинки, грибки всевозможные. И вот этот продукт восстанавливает сухую, грубую, поврежденную кожу. Пособствует смягчению стоп. И при этом обеспечивает еще антибректиальный эффект. То есть, это профилактика и тех проблем грибковых, которые возникают. Например, у тех, кому приходится ходить круглый год, ходить в закрытой обуви. Ну, там по дресс-коду, Положено, или кто-то хочет, чтобы кожа стоп выглядела ухоженной, красивой. Этот продукт идеально подойдет для использования, для поддержания кожи, потому что она быстро сохнет сразу, когда снимает верхний слой вовремя педикюра. Пожалуйста, будет защищать за счет того, что содержит масло жажобы. Алантоин. Они в свою очередь обволакивают и смягчают. Конечно, без внимания не остаются кожи рук. И у нас с вами, с вами есть два варианта. Уход у нас, у нас есть в арсенале смягчающий крем для рук. Для очень сухой кожи. И есть питательный, для кого нужно вернуть молодой красивый вид кожи своих рук. поддержит баланс, защищает кожу. Если вам приходится контактировать часто с водой, с агрессивной мощью, Моющими средствами, там порошками, гелями и так далее. Это средство для ежедневного ухода, чтобы ваши руки были всегда гладкими, молодыми и красивыми. И не забываем о том, что гель алоэ вера обладает слегка осветляющими действиями. Если есть уже какое-то несовершенство в коже, они будут менее заметны с уходом именно этих двух продуктов. Первый – это питательный крем для рук. Второй продукт – это смячающий крем для рук, который увлажняет кожу, моментально успокаивает за счет экстрата календулы. Если есть какие-то повреждения, они способствуют быстрому заживлению кожи рук. Очень приятная мягкая формула, приятный аромат и никаких слипких следов. Эти кремы просто не оставляют. Ну и, конечно, важно не только ухаживать после мытья, важно еще, чем мы моем кожу рук. Ведь очень, она очень уязвима. Она постоянно открыта, постоянно контактирует с различными материалами. Бумага, ткани, моющие средства и так далее. И это агрессивные моющие средства. Эти продукты, знаете, это нефтепреработки, Они обезжиривают нашу кожу рук. И она быстрее начинает стареть. Сухая кожа всегда стареет быстрее. А дайте предпочтение мягкому крем мыла для рук. А это 38% чистого геля алоэ вера И Это действительно крем-моющий крем. И при этом очень удобная упаковка с дозатором. И для всей семьи, для любого возраста. Который будет стоять на защите всей вашей семьи. И служить верой и правой для ваших рук. Для того, чтобы всегда чувствовать себя ухоженным и опрятным, если вам нужно вернуть ощущение свежести, чистоты в течение всего дня, роликовый дезодорант с эстратом хлопка, который и после бритья, после эпиляции смягчает. Очень чувствительную и хрупкую кожу подмышечных впадин. Великолепный, освежающий аромат. Подходит для всех. Он просто аназирует Без мокрых разводов на одежде. Абсолютно мягкий продукт. Для всей семьи. Для всех, кто нуждается в контроле за потовыделениями. Если, как я уже в начале нашей встречи говорил, вы рассматриваете минимальное количество продуктов, отправляясь на отдых, на курорт, в командировку. Или для всей семьи, когда один продукт позволяет использовать для, как для волос, так и для тела. Как гель для тела работает как шампунь. Вы можете отдать предпочтение именно этому продукту, который вы видите сейчас. Он быстро ощущает кожу всех, для всех, кто занимается спортом. Это очень важно, это очень удобно. Он не сушит кожу, подходит как для частого мотя, использует как обычный продукт. При этом если короткая стрижка, это как у женщин, так и у мужчин, Делает волосы великолепные, шелковистые. Просто если волосы ниже плеч, рекомендуется все-таки более избирательный подход э, к выбору продукту То есть отдельный гель для душа, именно как для тела и для головы. А шампунь нужен специализированный для волос. Потому что волосы длиннее 15-20 см становятся уже более сухими. Поскольку уже подкожный жир и способен смазать и защитить от пагубного воздействия нашей окружающей среды. слезающий гель для душа. Вот как раз для всех, кому нужна исключительно легкий, приятный, питательный. Гель с уходовыми качествами. Для всех, кто хочет быть и сохранить, действительно, кожу молодой и красивой. И при этом гель не несет функции пилинга. Но он только непривычного нам Гранули, а биопилинг, потому что это экстракт киви, защищает своих, э, своими кислотами, растворяет все мертвые клеточки. Пока вы снимаете гель, спениваетесь с телом, и кожа становится более свежей, более мягкой и ухоженной. И при этом 35% геля это интенсивное увлажнение, уже заметно в процессе очищения кожи. Я уже обращал внимание на то, что именно эта линия позволяет найти продукт для любого возраста, как для мужчин, для женщин, для деток. Конечно, это солнечная линия. Сейчас пойдет речь о следующем блоке, уже о тех продуктах, которые решают какие-то специфические проблемы. Так вот, именно иного типа. Или позволяет защищать кожу, восстановить кожу после, или волосы после контактирования с агрессивной какой-то средой. И конечно же, таким первым продуктом это шампунь, увлажняющий с конденсировающим эффектом, который за счет экстрата бамбука позволяет восстановить эту поверхность волоса, когда волосы перестают блестеть. Дело в том, что чешусь, которые покрывает волосы, они способны отражать свет, только когда приглажены. Но уже часто происходит повреждено Это поверхностное слое. В процессе частого расчесывания влажных волос, когда трем полотенцем волосы после мытья, а именно это шампунь, позволит вам сохранить молодость и красоту ваших волос ведь здоровые волосы всегда в моде можно использовать и детка. уже с 5-7 летнего возраста возьмите на вооружение спрей для волос можете использовать этот, этот как кондиционер и для деток у кого пушок на волосу у кого вьющие волосы от природы сухие и при этом вы можете Этим кондиционер носит как на сухие, так и на мокрые волосы в течение дня. Если вы на отдыхе находитесь, его нужно, не нужно даже смывать. Перефином, перед, филом, перед э, утешками, которыми вы выправляете свои волосы, он вас будет защищать от городских условий. В городских условиях. И на отпуск, на отдыхе также. В течение вашей жизни она сопровождает ежедневным этим волос и укладкой. То есть этот кондиционер без смывания. Для всех. И пришло время поговорить о том, чтобы сохранить красоту зубной эмали, которая позволит нам улыбаться во все 32 зуба. И у нас есть два продукта. Продукт, который вы видите сейчас, это зубная паста-гель. Способствует укреплению зубной эмали. Никакого фтора не содержит. Экстрат экиноцея восстанавливает десна, которые склонны к воспалительным процессам. Утром и вечером эту гель -пасу можно использовать. Можно использовать по мере необходимости, если в таковом нуждается. Можно использовать в поддержании чистоты имплантантов. Продукт великолепно удаляет зубной налет и, позволяет, и не позволяет развиваться каким-либо бактериальным инфекциям. В ротовой полости и действительно является залогом здоровья, потому что от этого, как чувствует наша ротовая полость, в каком состоянии наши зубы и наши десна зависит напрямую желудочно-кишечный тракт. А от него в свою очередь зависит красота кожи. Поэтому, сбрасывая со счетов такое профилактическое возможности поддержания здоровья зубов и в свою очередь поддержания здоровья и красоты кожи если очень чувствительные десна кровоточие если не очень чувствительная эмаль реагирует на холодное или горячее нужно укрепить У нас есть специальная зубная паста для чувствительных зубов она, реминизирует эмаль и при этом еще алоэ вера добавляет микроэлементы и конечно же это укрепление и профилактика кариеса, пародонтоза. Пожалуйста, можете использовать для для всей семьи, для своих близких, для себя, рассматривать как ежедневный уход. Ну и конечно для всей семьи, для всех, кто ухаживает за своей кожей губ, кто не любит там, использовать какие-то специальные средства там, в виде губных помад и так далее. Но этот бальзам вы не будете чувствовать на губах. И в то же время губы будут защищены. Можно для всей семьи. От деток до мамочек, до бабушек и так далее. Всем, кто нуждается в защите. Потому что масло за по бабацу, касторовое масло, великолепно смягчает также вы можете рассматривать увлажняющий бальзам для губ для стойки помад как базу для того чтобы стойкие помады не сушили вашу кожу следующий продукт в линейке алоэ вера алоэ вера. для нас для нас для мужчин мы тоже хотим выглядеть на все сто процентов и это четыре продукта два из них это средства для бритья Успокаивающий гель для бритья подходит великолепно для чувствительной, конечно, для всех типов кожи. Но особенно рекомендую для чувствительной кожи и очень хрупкой, которая быстро краснеет или воспаляется после бритья, раздражается, щиплет, покаливает. Очень экономичный продукт. Нужно совсем немного для того, чтобы спенить, небольшое количество нанести на влажную кожу. Даже во время бритья алоэ оказывает оздоровительные действия. А здесь 30% чистого геля алоэ вера, как база. Ну и алантин, который смягчает кожу после бритья. Для всех, кто любит именно пенные, мягкие пены для ухода, то есть, по большому счету, если есть желание, ей даже можно умываться. Просто умыться и снять с лица загрязнение. При этом она великолепно успокаивает, Великолепно смягчает кожу, размягчает щетину. Бритье становится более комфортно и деликатное. И для того, чтобы успокоить сухую кожу или поврежденную кожу, вы можете использовать бальзам. Для всех, кто не любит кремовые бальзамы, текстуры. Помните, в начале нашей встречи мы говорили, я делал акцент на специальном уходе, где предлагался гель-концентрат. Чистый гель для всех, кто любит гелевые автошейфы. Пожалуйста, можете применить его, если вам все-таки требуется более смягчающие действие на поверхности вашей кожи, и старато белого чая, камели чайной, будет смягчать раздражение после бритья. А есть продукт, который, на который уже стали засматриваться и женщины, в том числе. И здесь у нас у мужчин начинает От, отобрали в том числе и привлек он тех то средство эффект трехдневного загара такое знаете отдохнувшийся вида этот крем мгновенно успокаивает кожу лица снимает раздражение никакой липкости не отдает а здесь именно 50 процентов гелевой структуры алоэ вера здесь опять тоже есть Камелия чайная. Дополнительно два витамина. Пожалуйста, используйте. Крем антистресс для лица. И следующая линейка продуктов. Актуальны, как никогда. Так как впереди нас ждут пляжный сезон. И это солнцезащитные средства. И у нас есть два варианта защиты. От ультрафиолета. Для всей семьи, начиная от деток до бабушек, дедушек и так далее. И в первую очередь это солнечно-защитный лосьон CF-30. Это тогда, когда кожа в принципе хорошо реагирует на ультрафиолет. Она не очень светлая, не очень белая. Можно для всей семьи его использовать. Это водостойкая формула. Вы можете обновлять ее после купания. Но так или иначе этот продукт великолепно защищает. В течение полтора часа без обновления можно спокойно принимать солнечные ванны. Но только не забываем, что средства защищает только от ультрафиолета. Нужно наносить заведомо, заранее, до того как вы вышли на солнце. А не на, на самом солнце, только перед выходом. Чтобы фильтры успевали, начинали работать. Итак, у нас есть солнцезащитный лосьон и великолепный солнцезащитный крем. Очень приятная легкость текстуры. Геля, заключенный в крем. Это полный экран для той кожи, которой нельзя загорать. У кого есть аллергические реакции на ультрафиолет. Это для деток в первую очередь подойдет, особенно уязвимые участки, плечики, когда обгорает. Наносик наносим. Пожалуйста. Сначала можете использовать солнцезащитный крем cf 50, немного приучить солнце, а затем уже использовать уже более низким фактором защиты cf 30. А для всех, кому необходимо восстановить после, восстановиться после солнечных ванн, рекомендуем использовать крем-гель после загара. Великолепный. У него эффект воздействия как будто это водяная лилия, знаете, обкутала вашу кожу. 70 чистого геля алоэ вера освежает, улучшает водный обмен. Экстракт опцин это такой кактус, он обладает восстанавливающими действиями, когда кожа теряет свою энергетику, потому что есть только сил пришлось потратить на защиту и поглощение ультрафиолета. И экстракт апуцина восстанавливает. Значит, это как дополнительные аккумуляторные батареи. Позволили работать нашим механизму исправно. И конечно это масло карите. Смягчает. Витамин Е, который помогает коже восстановить силы после ультрафиолетового воздействия. Подойдет для всей семьи. Охлаждающий крем гель после загара. Можно наносить так часто, как необходимо. Вот вам и альтернатива сметанки. Не забывайте о том, что компания LR, чтобы удобно было знакомиться с нашей продукцией, знакомиться самим и знакомить других, у нас есть великолепные каталоги. Справочники по более подробному описанию о каждом продукте. Каталоги, которые разработанные специально для отдельных линий. Каталоги, которые разработаны специально на определенный период, пока идут специальные акции, предложения. Ну и, конечно, каталоги по ве, которые позволяют окунуться поглубже в возможности каждого продукта. Это возможность поддержки, качества взаимодействия с другим друг с другом. Благодаря не только средствам для тестирования, ну и такими бренд-продуктами, которые позволяют действительно воспринимать компанию LR как компанию достойную, стремительно развивающуюся компанию-лидером. Итак, а теперь мы поговорим о новинках, которые вышли, появились в этом в 2019 году. Конечно, новинок вышло много. О всех мы не сможем сейчас говорить. Это уже отдельная уже тема. Но этот продукт, который мы с вами сейчас рассмотрим кратце, просто, просто создает эффект вау. Сначала этот продукт взорвал и перевернул весь косметический рынок Европы. И теперь он добрался и до нас. И он есть у нас уже в продаже. Итак, красота и здоровье в одном продукте. Почему? И, а потому что этот что это не просто эффективно, а еще максимально полезно. Волшебство. Есть эликсир, внутри которого создано мощный энергетический посыл. Для каждой клеточки вашего тела, вашей кожи, ваших волос. И в чем уникальность этого продукта эликсира, вы скажете? в том, что этот продукт работает не только на внешнюю красоту. Этот продукт работает на, ваш, на вашу активность. Этот продукт работает на суставы, на возможность иметь упругое, красивое тело. Этот продукт работает не, не в зависимости от возраста, он работает для всех. Безусловно, в зависимости от того, какие возрастные повреждения уже произошли. Быть может, результаты могут быть у всех, конечно, разные. Но однозначно, однозначно они будут у всех.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 Многие не рассматривают состояние кожи в разрезе всего организма. А я бы хотел бы вам напомнить, мои дорогие, что человеческий организм – это одно большое государство, где есть свои... все подчиняются своим определенным законам. И кожа – это как платье или костюм, рассматривайте как хотите. Как мы их бережно к нему относимся с самого раннего возраста, так и будем выглядеть уже выглядеть уже в зрелом. Мы будем, как говорится, как заслужили и необходимость ухода за собой. Поддержка нашего организма, начинает, поддержка нашего организма можно уже начинать с 20-летнего возраста. Это уже прописанные истины. Почему с 20-летнего? Потому что с этого возраста начинает, начинает организм уже у нас стареть. Именно кожа теряет каждый год по 1% галогена внутри. Но хочу сконцентрировать ваше внимание на том, что данное средство имеет определенный состав, имеет противопоказания. Я уже не говорю о непереносимости на какой-то растительный компонент. В первую очередь, нежелательно использовать в период беременности или кормящей. В данном продукте мы имеем два основных комплекса. Почему два основных? Почему нельзя было создать одну форму? Я уже говорил, что есть комплекс профилактический для тех, кто принимает меры для того, чтобы предупредить старение своего организма и кожу в том числе. И превентивный комплекс, то есть комплекс активный, который поддерживает изнутри каждую нашу клеточку нашего организма. И в первую очередь это эликсир Для приема внутрь, которая содержит максимальную концентрацию. Пептидов коллагена. Коллаген позволяет нам поддерживать суставную жидкость, связочный наш аппарат. Является строительным таким элементом для повышения силы и упругости наших волос. И конечно же для укрепления ногтей. Галуринова кислота, которая входит в данный состав в данного эликсира, в суточной дозе 2,5 грамма пептидов коллагена. 50 миллиграммов находится в галуриновой кислоте. Но я уже не буду говорить, что ее называют королевы увлажнения. Также здесь нашему организму помогают микроэлементы, которые не вырабатываются нашим организмом, не синтезируются нашим организмом. И мы имеем возможность поддерживать еще и внешнюю красоту нашей кожи. В первую очередь это благодаря меди, так как она чувствует и выработки элементов. 9 витаминов, которые находятся в максимальной концентрации в этом рационном эликсире, позволяет нам поддерживать обменные процессы. При этом превентивный комплекс, вот, рассмотрим еще раз на состав активный компонент этого разряда. Пептиды коллагена гауиновая кислота, медь, цинк. Витамин А это витамины молодости, или как его еще называют ретинол, которые позволяют обновлять наш организм. Витамины Е, которые называются витамином красоты, они борются со старением, противовременного старения в нашей кожи. Витамины группы В, они поддерживают сосудистую активность, они поддерживают связь между клетками и со, соответствуют, что Женщина хочет быть всегда красивой, везде, а не фрагментом каким то Пять желаний. Почему пять желаний? Это упругое тело, красивая здоровая кожа, здоровые волосы и яркие, блестящие. Потому что какие бы то тенденции в моде причесок не существовало, здоровые волосы всегда будут в моде. Которые креп... Это здоровые крепкие ногти, ну и конечно сила изнутри. Это психологический комфорт из-за хорошего самочувствия. Когда, вы хорошо, когда мы хорошо себя чувствуем, когда внутри нас нет стресса, кожа не испытывает стресс, она начинает, она начинает улучшиться, поглощать все активные вещества. А в состоянии стресса она этого сделать не может. Мы ее можем стимулировать, Так, так бы вы этого хотели. Вот такое, чтобы обеспечить себя совершенством внутри и снаружи, используйте эликсир красоты 5 в одном. Пожалуйста, приобретайте. Я уже не раз в начале нашей встречи говорил, и в завершение добавлю о том, что эта линейка, которая действительно сочетает в себе идеальную цену и качество, Высочайшее качество, проверенное на эффективности для всей семьи. И это действительно качественно новый образ жизни. Другое самочувствие, ощущение себя, заодно с природой. Как ни один другой продукт Алоя Вера выражает этот единственный благодаря именно этому уникальному источнику. Источнику энергии, источнику витаминов, который так и хочется попробовать. И у вас есть возможность попробовать не только косметические средства, но и средства, которые изнутри делают наш организм сильнее, нашу кожу красивее и здоровее и дают нам возможность добиваться всех высот. А для тех, кто заинтересовался универсальными средствами, средствами для всей, на все случаи жизни,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 Первая помощь. Скорая помощь. Который уходит в спрей скорая помощь, увлажняющий крем гель концентрат и защитный крем с прополисом. Можно для знакомства сразу использовать именно это трио, которое будет вам всегда универсальным помощником в любом месте, в любое время и на все случаи жизни. Ну и на завершение нашей встречи я думаю, что вам понравилось. Я старался, наша встреча. Как я обещал, всем вам захотелось попробовать. А я знаю, захотелось. Вы можете познакомиться благодаря такой волшебной сумочкой, где есть все самые необходимые 9 продуктов, о которых мы с вами сегодня говорили здесь, на нашей встрече. Здесь и крем-мыло для рук, дает увлажнение, питание. Здесь глубокое ощущение благодаря скрабу для лица. Уже говорили об этом. Здоровье, чистая дышащая кожа. У нас есть великолепный спрей СОС, скорая помощь, который позволяет для всей семьи иметь помощник, который снимает раздражение, покраснение, восстанавливает кожу, интенсивно увлажняет гель-концентрат, где 90% Именно геля, чистого геля ловера. Крем с прополисом. Подойдет для рук, для лица, с очень тонкой шейкой. И дневной крем, освежающий крем гель Расслабляющий термолосье, создает приятный согревающий эффект. Ну и конечно это бережный уход за и эмали зубов. Это зубная паста гель Вот такой набор для домашнего тестирования для знакомства с нашими средствами вы можете абсолютно бесплатно у себя дома попробовать их так что нажмите сейчас на кнопку хочу попробовать под этим видео вот еще ссылочку в чат брошу запомните небольшую анкетку и с вами свяжется наш менеджер и обговорит все детали, что как вам передать. И в, люб, в любой из перечисленных продуктов в нашей встрече любой этот продукт украсит вашу ванную комнату и ваше тело, руки, волосы и так далее. И они ответят вам за вашу заботу, красоту и здоровье. Спасибо вам, что вы были сегодня, уделили немного времени своего со мной. Желаю вам, вам всем вам радостного знакомства с нашими продуктами Алоэ Вера, которые также Алоэ Вера называются. И жду вас на следующей нашей встрече, где мы поговорим уже о продуктах для здоровья. Как быть здоровым с Алоэ Вера. Так что всего вам доброго. И будьте здоровы всегда!